Не поддавайся, селёшка, ласки колдовской Алё, Алёшка, Алёшка, бедовая дорожка Поплатишься, Алёшка, светлой головой Скучаешь, небось, дуралей Прибежишь скоро, Прощения просить будешь И чтобы ноги твоей здесь больше не было! Все равно прощу!